На РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА пятница. ПРОГРАММА О МАШИНАХ И ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ИХ ЛЮБЯТ Восемь часов тридцать две минуты в городе Красноярске. Доброе утро, любимый город. Два радиобудильника с вами на радио «Комсомольская правда». Это Сергей Уразов и Юлия Сысоева. 0. Извините, я тут погоду смотрю, хотела сделать. Кто про, кто, кто о чем? Я Юля, для тех, о кто выходит сейчас из дома, говорит, что, по-моему, зонтики можно оставить. Не обещают сегодня осадков. Плюс 10 сегодня будет температура, можно чуть полегче одеться, но пока около 4 градусов тепла. Это для тех, кто вот сейчас вот одной ногой уже за порог дома вступил. Но у нас любимая рубрика Автопятница. автопятница? Я думаю, что многие нас сейчас в автомобилях слушают. Да, Все стремятся, да. в общем-то, попасть к себе на работу, ну, преодолевая, конечно же, пробки. У нас в гостях Егор Фролов. Егор, рад тебя видеть. Доброе рад этой утро. рубрике, которая наконец-то появилась в моей жизни, у меня был отпуск. Координатор движения «Фарк Красноярский» у нас сегодня для того, чтобы разобрать автомобильную тему. Ну, наверное, одна из тем, которая не отпускает нас, всех, у кого есть автомобиль, это тема парковок. Егор, ну как продвигаются дела вот с этой ну, темы? Если говорить об отпуске, я тоже в августе был в отпуске, с сентября да, занялся вопросом все-таки реализации платных парковок в центральной части города. И, ну, на сегодняшний момент, вот сегодня в три часа состоится комиссия ЖКХ и транспорта, где председательствует Аркадий Волков я там буду как выступающий и, естественно, буду рассказывать всем депутатам и журналистам о том, что именно не исполняется в техническом задании компании «Инфоком», которая на сегодняшний момент осуществляет реализацию платных парковок в центральной части города. То есть речь идет о том, ну, к тому, чтобы было расторжение договора между... «Инфоком». Либо улучшение качества работы и выполнение обязательств, правильно? У улучшить они их не смогут, потому что э, в полной мере парковки должны были стартануть еще в марте. 2015 года начал э, сам проект существовать э, вживую э, с декабря 2014 года на сегодняшний момент э, если мы вспомним ту цифру которую рассчитывала администрация города сколько потребуется на приобретение всего оборудования эта сумма составляла 200 миллионов рублей э, на сегодняшний момент по нашей информации которую тоже с трудом нам самым поком э, рассказал уже на круглом столе потрачено 74 миллиона это составляет 37 процентов от всего объема. То есть, естественно, на основании этого процента можно, конечно, догадываться, насколько исполняется само техническое задание. Ну, могу по пунктам зачитать единственное текста много. Рассчитывал на выступление в городском совете именно как раз перед депутатами. Но одно из таких, Тезисы, давай да, играть, да. одно из таких, ну, коротких, да, между паркоматами превышает расстояние более 150 метров на парковочных местах на не работает система мониторинга, а именно отсутствуют датчики занятости, отсутствует видеокамера, отсутствует информационное табло свободного занятого места, э, э, э, ну, плюс э, да. дополнительного занятого места на ближайшей парковке с указанием адреса этого. Сами паркоматы не имеют налич, наличного расчета. Систему м, контроля а именно э, отсутствует э, связь между оператором и э, клиентом. Э, то есть э, также на самих паркоматах отсутствуют счетчики, которые для э, энергосбытов должны быть на наружной части паркомата. Э, сами паркоматы э, не имеют удаленной э, обработки, считывания устройств карты. Э, все оборудование, которое на сегодняшний момент не установлено до конца, а именно на площади революции, в примере, вот это ограждение, которое на сегодняшний момент установлено, администрация за свой счет. На самом деле компания «Инфоком» должна была установить все эти столбики. Также они должны установить на этих плоскостных парковках систему аэропорт, въезд-выезд, то есть специальные стойки со шлагбаумом с правой и с левой стороны для любого руля, для того, чтобы человек мог заехать. Также связь с оператором должны быть на коротких расстояниях установлены базы со связью с оператором. Я так а... понимаю, вот из про связь с оператором если сейчас позвонить тебе никто не скажет, где есть пустое место на каком-то. Мы проводили эксперимент, у меня даже записана э, дата это 02.09, время. 1351, плюс все звонки у меня записываются, есть доказательная база, когда оператор говорит о том, что на сегодняшний момент мы не можем вам эту предоставить информацию, так как мы ориентируемся по оплаченным местам. Ну, естественно, почему они ориентируются по оплаченным местам? Потому что нет датчиков фиксации. Плюс один из самых главных моментов, который бы поспособствовал, наверное, соблюдению правил дорожного движения, это в их мониторинге должно быть оборудовано 10 автомобилей с камерами фото- и видеофиксации. Всех абсолютно. На нарушение правил дорожного движения. Это и занятость выделены полосы для общественного транспорта, это и автомобили, стоящие на автобусных остановках, из-за чего он Игорь, Был же автомобиль, должен был быть их, два. их два, должно да, быть десять и должен налажен быть канал передачи информации. То есть представьте, я вам могу рассказать систему вообще передачи о нарушении правил дорожного движения, потому что мы с этим очень часто связываемся. Э -э водитель, когда передает, то есть, ну, понятно, это организация, что физическое лицо, что юридическое лицо, передавая э -э информацию в ГИБДД, в первую очередь, она должна составить обращение в случае, если э, водитель, нарушитель не согласен с этим, он должен прийти еще отдельно написать, то есть тот, кто передал, э, должен прийти еще объяснение, написать вручную. Ну, После понятно, нет никакой оперативности например, на передачи информации. Этого отдела даже у них нет. То есть какая-то база это, должна быть, да, да. какие-то операторы то есть, должны быть. если бы, представьте, мониторило бы 10 автомобилей, автовладельцы бы задумывались, ничего, сейчас в центре города ездит 10 автомобилей. У нас 4 экипажа ГИБДД в, в каждом в районе не справляется а здесь бы 10 бы автомобилей ездили и фиксировало бы нарушение правил парковки остановки но плюс еще вот э, те 80 знаков которые были потрачены э, из бюджета города э, на реализацию платных парковок Знак 327. Ну, общая сумма 2 миллиона. Но знак 327, там не помню, какая именно сумма была потрачена. 80 знаков. Их зона действия перекрывает парковки. На сегодняшний момент мы еще в июле месяце провели рано утром рейд. Зафиксировали абсолютно каждый знак, абсолютно каждый адрес перекрывания этого знака. Отправили в Генеральную прокуратуру. На сегодняшний момент мы уже получили ответ от Генеральной прокуратуры, от Краевой прокуратуры. Краевая прокуратура подтвердила, что да, действительно, обращение мы такое получили от генпрокуратуры, на сегодняшний момент проводим проверку, но это уже было около двух недель Игорь, назад. Игорь, а вот народ просто говорит, тот, кто паркуется, вот так вот, общественное мнение каково? Общественное мнение в первую очередь, ну, те предложения, которые мы изначально говорили, а куда парковаться, то есть не удовлетворены потребности парковочных мест, вторую очередь эвакуаторы занимаются не э, обеспечением безопасности, не обеспечением пропускной способности, а конкретно бизнесом, причем вот э, с депутатом Сенченко мы были на открытии из одной автобусной остановки, когда перенесли на партизана-железняка, там же уже орудовал эвакуатор. И представьте, там система какая. Сотрудник ГИБДД подходит к простой бабушке, а свидетельствует она там сидит на лавочке, она не видит, в каком состоянии автомобиль грузится. Она свидетельствует, что да, она видела, что сотрудник ГИБДД совместно с эвакуатором. Это реальный случай? Это реальный случай. После чего в этот же момент эвакуаторщик задвигает свои вот эти вот, как они называются, лапы, на которых опирается эвакуатор. Задвигает лапу в этот же момент разворачивает свой кран Садится в машину, сотрудник ГБДД прыгает в него в машину Они тут же трогаются, чуть ли ДТП не происходит И представьте, насколько заинтересованность самого сотрудника ГИБДД Я вот не понимаю, там бизнес составляющая а самими заинтерес... да, сотрудниками казалась, ГИБДД Они все оба, два человека, водителя эвакуатора, который грузит И сотрудник ГБДД они как будто прям заинтересованы Побыстрее дернуть с этого места, для того, чтобы не появился владелец И не забрал обратно свой автомобиль вот до такой степени у нас доходит, у нас не соблюдается именно обеспечение, причем действие эвакуатора требуется регламентировать. Все эти предложения мы уже направляли в главе города, для того, чтобы все-таки у нас был порядок, было удовлетворение парковочных мест эвакуаторы Я были... Я еще слышала очень много возмущений по поводу, что наличкой нельзя расплатиться, сказали, это крайне неудобно. Я вот как раз и тоже перечислял, это, что автоматы да, да, да, не да. имеют приемников вообще. Они реализовали этот проект, перейдя в платежки, да, но на сегодняшний момент... Что осложнило, в принципе, систему? Э, да, эту всю схему. не все магазины работают круглосуточно, хотя... Не все платежки в магазинах не все работают... Платежки, давай так. да, работают. Но Плюс, они еще с комиссию берут, да. да? Плюс операторы связи, которые осуществляют деятельность по реализации этого проекта, э, буквально вчера мне уже звонили их юристы, спрашивали, а в чем проблема-то, почему люди-то все-таки не платят. И мы как раз тоже разъясняли, что вот мы вообще на комиссии собираемся все-таки довести до депутатов информацию, все-таки требуется расторгать договор. И причем глава города уже в курсе всех этих вопросов. Ну и сегодня на комиссии мы эти все вопросы озвучим. Надеюсь, глава города и депутаты городского совета нас поддержат. Ну, наверное, вот все, что хотели, это... Почему шли, да, стремились, когда строили парковки? Это, во-первых, и наличие парковочных мест, их должно быть много было, для, да. для людей, для удобства людей. И никто не ожидал, что э, с введением парковок сократят э, бесплатно парковочные да, карманы. Плюс, да. вырезали карманы, да, для того, чтобы сделать выделенные полосы для автобусов. Причем э, все ссылались на реализацию Москвы по выделенным полосам. На сегодняшний момент, с прошлой недели, в Москве убираются эти выделенные полосы, потому что все-таки в Москве не поняли, да, проект, да, не сработал проект именно выделенных полос потому что все-таки и спецслужбы не могут проехать по этой выделенной полосе, потому что там едут автобусы. То есть, по сути, занятость этих выделенных полос, она все равно остается. Ну, естественно, потоки автомобиля, они упали в одно узкое горлышко из-за этой выделенной полосы. Ну, вот мы об этом поговорили буквально через пару минут после новостей. Вопросы, да. да, поэтому мы их порешаем с Егором Фроловым здесь, в этой студии. Пускаем ведущего новостей, но пока мы опускаемся в полемику по поводу Дорог в городе Красноярске. Утро. На радио Комсомольская правда. <звук> Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Доброе утро всем, это Радио Комсморская Правда. Юлия Сосоева в эфире. Сергей Уразов подбегает, Чаек он пьет, понимаете, утро у человека с 5 утра началось, поэтому он все успевает на работе. Напомню, сегодня 18 сентября у нас на календаре, середина недели, конец рабочей недели, ой, середина сентября, конец рабочей недели, пятница у нас с Сергеем. Конец рабочей недели у кого-то каждый день, но тот, кто работает на себя, на свой да. бизнес. У он работает семь дней в неделю. 8.48, это рубрика «Автопятница», мы продолжаем. Егор Фролов у нас в студии, координатор движения ФАР в Красноярске. Еще раз, Егор, доброе утро. Еще раз доброе в общем, утро. Подняли в первой части разговора тему про парковки. У итоги вот этой встречи, которая будет проходить сегодня, мы узнаем в следующую пятницу. Ну, да а... нет, мы даже раньше узнаем, но потом подробно обсудим все с Егором в пятницу. Да, я собираюсь еще отдельно писать на видеокамеру для того, чтобы все выложить в черновом варианте. Только только предупреди, у нас тут горсовет одному из депутатов высказала я-я, за то, что он видосы выкладывался. На закрытое, заседание да. <смех> вот. Егор, ну, есть остались такие неподъемные вопросы, как-то, например, мост через Качу, которые должны были, по моему, по моему мнению, открыть с, в этой ночи 17 на 18 последние сроки даты стояли. Но, по-моему, я, я не сегодня не приезжала там. По-моему, ВОЗ и ныне там. Давайте я вам лучший один из секретов такого расскажу, да. о котором да. вот, к сожалению, нас куда-то в заблуждение департамент городского хозяйства вводит. Дело в том, что моста перекрывали, знаете для чего? для чего? Для того, чтобы, когда делают два уровня, верхний и нижний, было безопасно для автовладельцев. Так. На сегодняшний момент сделан только нижний уровень. Ага. Это означает, что в следующем году опять будут перекрывать этот мост, мост для того, чтобы делать верхний уровень. уровень. этот вопрос мы задали уже департаменту городского хозяйства. По какой причине все-таки не исполнена именно та безопасность, ради чего перекрывался мост, потому что у нас первоначально было предложение, именно если вы реконструируете, реконструируете мост, давайте сделаем два поэтапно, то есть сначала перекрываем две полосы в одно направление, то есть по одной полосе да, в каждое да. направление остается, все передвигаются, по половинке все, все счастливы. Да, на что нам пояснили как раз, что так как будет производиться верхний уровень замена, одновременно будет синхронно это все делаться, для безопасности, так как балки-то у нас падают же, да вот да. все-таки для безопасности принято решение перекрыть его полностью, сделать его в два уровня и больше не возвращаться к этому вопросу. На сегодняшний момент нам сделали всего лишь один уровень, и мы к этому вопросу Подождите, вернемся... еще не сделали, yeah, давай точку не да, будем не ставить, да, ас да. ас да. Асфальта не хватало, плюс металл Дефицит. долго... Долго лежал на улице, замок заржавел, пришлось заменять металл. Ну, у нас все как обычно. На Слушай, тяжело. есть в этом какой-то, не знаю, цимус? Может, это специально кто-то делает для чего-то? <связычное> ну, компания, которая осуществляет ремонт этого моста и возведение нового, она выиграла в суде о растяжении сроков ремонта, но это было связано как раз не с двумя пролетами, а с общим ну, концом, то есть что дополнительные Самасштаб развязки, работ... да, съезды и все остальное. Здесь затянутся всех работ, ну, может быть, какие-то конфликтные ситуации возникают. Плюс вот недавно в новостях поднимался вопрос, ну, вот у нас новый губернатор с Новосибирской, компания Новосибирская у нас занимается строительством. Плюс депутаты городского совета у нас опять обеспокоены тем вопросом, а мы вот сейчас платим этим товарищам денежки, а налоги они платят у себя в Новосибирске. Естественно, бюджет города опять недополучает Ну, для меня, как для автомобилиста, главное, чтобы в общем, функционировал нормально город Но я не помню, в последнее время, чтобы что-то вовремя открывалось, вовремя запускалось Какие-то у нас подвижки со сроками в последнее время, это тенденция в городе Красноярске Да, к сожалению, так Я вот на примере вам скажу Я очень много работал в Японии и один из торговых комплексов, который строился под нашими окнами, он построился за период моего отсутствия, за месяц. Это комплекс ну, размером с планету. Я был очень удивлен, что все-таки можно за месяц построить такие здоровенные дома Причем строился он по таким же технологиям, как вот планета та же построена Из таких блоков утепленных, все это возводится очень быстро и надежно Ну и сами прекрасно понимаете, японцы просто так не, не делают некачественно Но У японцев есть одна фишка, которая вот является до, до сих пор их секретом Для себя они делают все гораздо лучше, да. чем для других да. На экспорт? Всем, всем известно, когда на рынок Российской Федерации стали поступать БУ автомобилей японские, почему, почему праворуки брали и брали японцев поддержанных, потому что это было сделано для внутреннего рынка, да? и по качеству, и по цене это было гораздо выгоднее брать, чем покупать ну, японские машины на экспорт. Поездив Есть, уже на этих автомобилей, которые сделаны сейчас у нас в стране, все-таки те такие патриоты японских, все-таки, чисто кронотники японцев, они сейчас заново возрождаются, то есть начали опять оживать автоукционы, люди начали покупать, покупать обратно проворуки автомобиля. Независимо от того, что он приблизительно стоит, как в автосалоне, зато человек уже берет он знает, что этот автомобиль будет качественным. Пусть даже он бывший в употреблении, пусть он с пробегом, но он не хуже по качеству, а даже лучше, По поводу не хуже. Вот у нас дороги в Красноярске оказались не хуже, чем в Егор, ну вот одна из таких одно, крае. одно из таких мнений, да, ну можно, да, сказать, что действительно в Красноярском крае они получше, чем в других регионах. Раньше, раньше в Иркутске, я вот лет пять или шесть назад там был, были просто ужасные дороги, там яма на яме, ну просто невозможно было проехать взять Владивосток, там вообще ужас полный. Так Егор вот, а чем а... мы гордимся? Тем, что с дороги не хуже, да мы даже не говорим. Мы говорим, что у нас дороги лучше, а мы говорим, что не хуже. Не То хуже есть... совсем плохих. Да. Это правильная формулировка, как раз потому что, ну, все-таки у нас э, остается желать лучшего э, Те ямочные ремонты, которые в этом году выполнены, они уже, вон, повскрывались половину Здесь, вон, улица Шахтеров уже все повскрыто э, 9 мая колейность по одной стороне исправили, по другой не полностью То есть, когда ты идешь на разворот э, в стороне, э, то у тебя автомобиль все равно плавает по этим волнам а э, еще нету гололеда, а, не помню, Плюс да. еще мы вот не озвучивали... Недавнешнюю такую новость Остров Таташев Уложен на, на скорую руку и не очень качественно И, и есть такое подозрение Сабантую уже, да, спешили? Да, спешили? к Сабантую Есть такое подозрение, что в следующем году он растает ага. ну, то есть весной как сливочное как, мороженое. Как, я да, снег. у него вод, водопроницаемость превышает все нормы в размере, там по-моему, 45%. И сейчас он напитывается водой, как раз благоприятные такие условия для асфальта, именно этого качества. Потом мороз, мороз, Лед да, и... расширяет Расширение, структуру да, асфальта. Сойдет снег, сойдет асфальт. Да. Ну, вы знаете, вот честно говоря, остров Таташев еще как-то можно ну, спустить это на тормоза. Да ну, а деньги-то потратили? Да, но ну, не та эта дорога ежедневного пользования. А ну, вот... если говорить про улицу Свободной, и, знаете невооруженным взглядом там тоже можно увидеть высокую пористость асфальта и я думаю он тоже поплывет плюс если обратить внимание там вот даже вот этот разделитель который уложен у него склоны то в одну сторону плавает то в другую плюс сама проезжая часть плавает по ширине ну и как обычно у нас такая видимо тенденция с улицы Молокова пошла делать столбы посреди тротуара это я, ну, это я тоже заметила, только не поняла. Я развела руками сказать, что по-другому сделать было невозможно. Так вы представьте, это помимо того, что вот, э, это родителям, фишечка. да, тяжело с колясками да. там, разъезжаться, либо да. людям маломобильных групп а, так помимо всего этого, уборочная техника-то там не пройдет. Вот маленькие такие экскаваторы, щетками, да. они там не проедут. не проходят. Придется по газону объезжать. А там она а молоково бесполезно, там забор стоит, там по газону не объедешь. Ну, тогда все. Все, конец рабочего дня Доехал до столба Хиппиент, То есть дорога от столба до столба будет у нас, Ну там например, просто, так. там фантастика а Там, там не... и не все тротуары сделаны Плюс один павильон, они не смогли законно снести И он до сих пор ну, в таком состоянии Кстати, одна тоже из новостей Не знаю, читали вы или нет Мы выкладывали о том, что у нас незаконные шлагбаумы Вот эти вот всякие да. сапоги Невозможно снести законно это мы знаем, это нам давно говорили, что, знаешь, мы, мы что-то честно говоря, грешным делом такой думал, чем заняться, какой бизнес, воткнуть где-нибудь павильон, потому что потом снести его без поля ночью, воткнул, то что я смотрю... Нет, павильон у вас снесут, есть распоряжение, есть постановление о сносе павильонов, а вот шлагбаумы, если поставите где-нибудь, то не снесут, наказать накажут, но не снесут, и то, если найдут вас как хозяина, а если не найдут, то и не накажут. Вон оно как. Шлагбаумный бизнес. Никора, как тебе начинает. вообще вот схему движения, вообще как тебе свободный, как ты его нашел, как автомобилист? Ну, свободный, как и предполагался, пробка теперь стала не в длину, а вширь, да, на одну из полос, при условии, что он снижается в районе космоса. Угу. Причем те этапы реконструкции именно свободного мы неоднократно на комиссиях высказывались. Давайте начнем снизу, с космоса, там, где вот именно где вот самая само узкая. горлышко. На что нам говорили, надо начинать сверху, так как, ну, все-таки там наплывами, плюс водяные э, водоотводы приходится делать именно с самого верха, так как идет русло вниз. Ну, вот не захотели, получили все равно пробку. И, ну, мы от этого ни, никуда не денемся, потому что, ну, вот, к сожалению, у нас вот такие решения какие-то неоднозначные, непонятные, плюс э, все равно, когда мы э, даже расширим свободный ниже космосу вы прекрасно помните, что у самого-то космоса уже по направлению вниз, по свободному все равно, там в районе уже четырех полос получается, Да. А дальше-то все равно упираемся во все горы. Ну, просто решением одной проблемы ставим новые задачи. но ну, чтобы всегда было что-то делать, что-то решать, чтоб без ну, чтобы чтобы люди сидели. без дела не сидели. Да, еще одна проблема пробок это, конечно, рождение вот этой идеи про э, запреты левых поворотов. Мне кажется, у, есть в этом проблема. В некоторых местах, да, действительно левые повороты создают аварийную ситуацию. Ситуацию, в некоторых местах они решаются простым накопителем Вы знаете, в Москве даже правоповоротные и левоповоротные шлюзы регулируются светофором Для того, чтобы не создавать друг другу помехи Они направляют потоки в нужное русло, все едут, все нормально У нас, к сожалению, нет левонакопительных шлюзов Для того, чтобы водители там отстоялись и в нужный момент повернулись У нас получается, левый поворот осуществляется с той же полосы, по которой мы едем В связи с этим образуются пробки Отлично. Аллилуйя. Э, отлично. Решили проблему про в городе Красноярске. Ну что, Егор Фролов был у нас э, в студии, координатор движения ФАР Красноярске. Ждем тебе город следующую пятницу. Спасибо. Э, проблем так много у нас на дорогах Красноярска, что не мы эти темы. В общем, не исчерпаемы. Да, мы э, ждем от тебя новостей по да, поводу по сегодняшней поводу встречи Платных в парковок, да, следим за событиями. Спасибо большое. Мы э, не прощаемся в 9.05. Мы в этой же студии. У нас и есть о чем поговорить, и есть что вручить.